Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! С вами программа Бизнес Завтрак. Бизнес и жизнь основанная ценностях. С вами Роман Дусенко. Весь год. Мы старались для того, чтобы поработать и обсудить с разными-разными спикерами тему управления основанного на ценностях. И не просто управление основано на ценностях, а о том, как собственнику, руководителю разобраться с самим собой, выявить эти ценности, помочь донести их до своей команды, внутри команды их обсудить и начать жить в соответствии с этими ценностями. В продолжении нашей темы и в завершении замечательного года у меня в студии генеральный директор Кемпи Россия Евгения Дмитрия. Женя, привет! Привет, Роман. Я вижу, что у нас какой-то тут еще третий участник нашего осталось. Ну-ка, покажи, что за подарок я сегодня принесла нам в студию. Ну, это же новогодняя, практически передача. Мы завершаем этот год. Поэтому э, следующий год год крысы или мыши, может быть, его так можно назвать. И я принесла символ этого года для того, чтобы все сложилось самым лучшим образом, исполнились все мечты у всех наших у всех наших слушателей. У коллектива «Радио медиаметрикс и у тебя лично. Спасибо тебе большое, взаимно, пусть эта мышь будет хорошим эм, участником всех наших программ, я, может быть, буду даже брать ее с собой на все наши мероприятия. Евгений, mm -hmm. еще раз, вот э, ты руководитель э, компании «Кемпи Россия Я знаю, что компания «Кемпи Россия это компания, которая продает и обслуживает сварочное оборудование. Прекрасная, умная, красивая девушка и сварочное оборудование. Как это все произошло? Все очень органично произошло. Я же по образованию инженер, и после окончания университета работала в производстве на чепецком-механическом заводе. Я не знаю, что такое скважин. Я... Ну, ты понимаешь, подожди, подожди, не так быстро. По образованию у меня технология машиностроения. Работала я на заводе, который занимается изготовлением труб. Это цирконевых труб. Это немножечко другое. Атомная промышленность, циркониевые трубы для атомных реакторов как в России, так и зарубили и ну понимаешь когда ты инженер ты легко можешь освоить любую сферу что касается прокатки труб или касается сварки или любых вот у меня была еще открываю инстаграм вижу девочек, которые красивые такие, которые ходят, я думаю, где же там они инженеры, ведь у них тоже есть высшее образование, и вот все таки как, может быть, что-то изменилось в жизни, может, не все теперь инженеры могут разобраться в большинстве, или все по-прежнему? Слушай, я не буду за всех, я про себя, слушай, я могу, но мне еще помогает то, что я такой левополушарный человек, то есть это аналитик и так далее. А вот, слушай, недавно мне такой прислали тест, я всегда подозревала, что я именно такой, ну вот слегка, да, то есть увидишь такая... А то в другой, с другой стороны такая творческая составляющая вот этого вот искусство и все прочее, оно немножечко а от меня же Можно, то ну, сказал, что можно развивать все стороны. Да, но ну, вот это сильно Окей. влияет. Инженер. Да. Вот Можно задам вопрос, а мама твоя, когда тебя отправляла учиться в институт, она хотела, чтобы ты была инженером? Она вообще не знала, конечно, кем я стану, и семья у нас больше имеет отношение к медицине. Папа Врача, да, папа у меня очень замечательный врач, заслуженный врач Удмуртской республики, мама всю жизнь проработала в медицине, и все друзья и в школе учителя все думали, что я продолжу семейное дело и тоже пойду куда-нибудь в медицинский институт. Но понимаешь, лихие 90-е показали, что в медицине было очень тяжело и практически там не платили денег, это да. и вот исключительно из меркантильных соображений я решила стать инженером. Okay. Окей, атомная промышленность, и вот, я так понимаю, это было не несколько каких-то итераций, прежде чем ты попала в компанию Кемпи. Ну да, после того, как я поработала пять лет на Чепетском механическом заводе, я уехала в Москву. И в Москве уже в нескольких компаниях иностранных, которые занимаются крупным иностранным оборудованием, я тоже весьма успешно себя реализовала. Почему я так долго подхожу У -у -у. к теме? Есть две, две задачи. Первая ⁇ разговорить с тебя, немножко, да. А второе, ⁇ все-таки, тема наша очень простая же, она про ценности. Да. И вот когда ты говорила о том, что... Ты пришла на собеседование, и вот мне интересно, с тобой собеседование проводили представители финской стороны или российские люди? На тот момент директором компании Кемпи в России был Финн. Фин. И он проводил со мной собеседование. Его... Помнишь ли ты собеседок? Да, конечно. Да. Были ли вопросы, связанные с ценностями? Вот почувствовать твое отношение к тому. Ведь… Особенно для западных компаний, особенно для тех, которые там не один год, а я так понимаю, Кэмпи, вообще сколько, уже больше ста лет, да? 70 в этом году. Не-не, вообще, вообще, самой ну, вот 70, 70 лет в этом году, да. И они уже сразу были в России представлены. А в России они представлены более 30 лет, а, с конца 80-х. То есть, это компания с историей. Да, конечно. И в этой компании с историей вот, семейные традиции, они очень важны. И вот эти какие-то ключевые, знаешь, вот которые на кончиках пальцев, отношения между людьми, отношения к к клиенту, отношения к своей продукции. Вот как они тебя проверили на то, что ты совпадаешь с этим? Но ты знаешь, в компании Кемпи всегда основная ценность, одна из главных, это люди, это отношения с людьми, и это то, что у меня хорошо получается. И, наверное, это как-то считывается. И я не припомню, чтобы меня как-то в лоб спросили на собеседование, какие твои ценности. Но в процессе общения, видимо, было понятно, что находить общий язык ⁇ это важно. делать так, чтобы людям помогать решать какие-то проблемы, это вот у меня встроенная функция, так скажем. Вот, ты знаешь, мы сидим людей. сейчас да. здесь с тобой, а я испытываю невероятный интерес от нашей беседы, сейчас объясню почему. Вы иностранная компания, которая принесла с собой свою культуру. И ты, как проводник этой культуры, вот мне очень важно, как вот этот мостик продолжает жить в России, потому что, знаешь, эм, в, в российских компаниях э, во многих, когда мы говорим даже о ценностях, может быть, ты даже и видела, ты приходишь, а вот ценности, они вывешены на стенах. Mm -hmm. Вот ты поворачиваешь голову и понимаешь, что они так и на стенах, не в поведении mm -hmm. людей, да, не в их э, состоянии. Вот что для тебя явилось вот этим форматом создания своей команды и вот этим цементом вокруг этих ценностей. Вот с чего ты начала строить команду и вокруг чего? Еще одна ключевая ценность компании Кемпи — это эффективность. Угу. И это тоже очень органично со мной, потому что я стараюсь сделать так, чтобы мы работали на сто эффективно. Поэтому моя задача была поднять эту эффективность в команде, создать такой коллектив, который будет действительно выкладываться на сто процентов, и таким образом мы сможем сделать очень большой рывок. знаешь, я, когда я начинал свою карьеру консультанта, там, там, 10 лет назад, и 5 лет проводил тренинги, я говорил, так, друзья, вот представьте, что вы пришли в 3D-фильм. Вот ты понимаешь, да, вам дают очки. Угу. Вот вы сейчас выходите с моего тренинга, одеваете на себя очки. И вы видите в них стопроцентную эффективность. То есть вы посмотрели на действие, а оно у вас уже, то есть если вы делаете его ниже, оно вам не дает. То есть вы должны видеть любые действия со стопроцентной эффективностью. Они меня потом спрашивали: "Слушай, а как это вообще увидеть со стопроцентной? Как тебе да, удалось?". Давай. Вот, Значит, да. два комментария сразу. Угу. Первое. Меня тоже спрашивают. Я иногда веду свои мастер-классы по команде. Меня спрашивают: "Евгения, а как люди в вашей компании? Вот как?" «Вы боретесь с тем, что они зависают в соцсетях?» Я говорю, в соцсетях? Извините, у них нет на это времени, им нужно сделать много задач. Очень много задач. И желательно уйти вовремя домой и выходные, и вечера провести с семьей. И это очень ценно для людей, поверьте. И поэтому никто не зависает в соцсетях. Особенно у Доступ нас... Доступ у людей есть? Доступ есть, да, ради бога, То есть конечно. У вас, ваши безопасники не следят в компьютерах, чтобы там... Нет, нет. И более того, мы используем соцсети в том числе и для бизнеса, конечно же. Вот. Но я хочу сказать следующее, что когда мы маленькая команда, что такое эффективность, возвращаясь к этому, маленькая команда, у нас всего 17 человек, мы управляем всем бизнесом в России и оборот у нас 1 миллиард рублей. О -о -о. Вот посмотри, со соотнеси эффективность, мы а -а -а. можем выразить ее и через деньги, в том числе. Какова производительность труда на одного человека. Выработка у нас очень высокая. А насколько сложившийся уже коллектив? Слож... У нас текучка очень низкая. По доброй воле никто из компании не уходит. А приходят? Приходят. Какие вот у нас... последние да. руководители направления вы себе пригласили? Каких людей? Буквально недавно в нашей команде появилось два прекрасных руководительных направления. Один по средствам индивидуальной защиты мы развиваем новое направление. Это очень важно в сфере… Тоже в рамках кемпи. Ну, конечно, потому что это безопасность сварщиков. Чем мы дышим, сварка – это не такое безвредное, честно говоря, занятие, поэтому нужно сварщиков очень хорошо защищать, у нас появляется новое направление. И пришел замечательный человек на это направление. Я вижу, что очень перспективный. Посмотрим, пока вот ну, он недавно работает. Боюсь, Привет вам. Да, что-то желаем пройти испытательный срок хорошее пожелание. Но я вижу, что потенциал очень высокий. И второй? И второй возглавляет наше дилерское направление, усиливаем. Мы будем развивать в регионах в дальних, подальше от Москвы, потому что в центральной части, северо-западной, южно-федеральный округ, там в общем, практически монополия. Я видел твоих дилеров, это прекрасные, интересные, интеллектуальные люди, и вот я тоже им желаю успеха, потому что именно взаимодействие их с вами, возможность, опять же, нести ценные вот компании, которую ты представляешь, туда дальше в регионы. Ведь что важно? Вот, ну, я, может быть, у нас не принято рекламировать, но все же, да? Ты заходишь например, в Макдональдс, в каком бы городе, в какой бы стране мира ты не зашел, ты чувствуешь ценности этой компании. Скорость Качество, вкус и низкая цена, да. При всем mm -hmm. при этом, а, то же самое, оно и везде идет. Но, знаешь, удивительно, ты когда говорила про средства защиты для мальчишек а я, к счастью, был в том возрасте, когда мы росли на улицах, сварка это было стеклышко. Из вот этой маски сварщика, yeah, когда yeah, yeah. ты мог смотреть на солнечное затмение yeah. или что-то еще. Вот, конечно, сварка это ну, что-то такое, особенно вот этот горящий огонек это магические. Для мальчишек это было магически. Скажи, пожалуйста, Пожалуйста, настолько ли вы любите вот этот вот сам процесс, вот эту магию, которая действительно происходит? Ведь сварка – это не сам по себе, сварка – это решение какой-то задачи, да? создание какого-то изделия. Ведь люди не покупают сварочный аппарат, потому что он им нужен. Им нужно создать, решить какую-то задачу. Да, да. Вот как вы позиционируете, вот что что что вы говорите вообще в целом своей команде, когда вы говорите, что такое кемпи вообще? Но Кемпи это прежде всего высокотехнологичное инновационное решение. Поэтому и применяется это оборудование там, где требования к качеству сварного соединения очень высокие. Это и атомная промышленность, и нефтепроводы, газопроводы. То есть везде, где цена ошибки или цена сварочного дефекта какого-либо, это может быть катастрофа, даже с человеческими жертвами, это серьезная вещь. Поэтому в основном наше оборудование оно не дешевое, и оно применяется для решения сложных высокотехнологичных задач. Супер. расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты ведешь мастер-классы да, по командам. Да. Какая структура этого мастер-класса, какие зоны ты охватываешь, чтобы мы могли что-нибудь тебе спросить вот из вот этих важных моментов? Ты знаешь, я сейчас занимаюсь поддержкой женского предпринимательства, это часть федеральной программы, и моя тема, вообще вся программа, это, как знаешь, такой мини MBA для женщин-предпринимательниц. Поэтому моя задача за один день пройти весь цикл. Управление персоналом от найма, приема на работу, закрепления и увольнение. Давай про корпкультуру самая моя да. любимая тема. Что вот, если бы ты характеризовала свою корпоративную культуру, то какая бы она была? Или как бы ее, может быть, сказали бы те люди, которые работают с тобой? Ну, ты знаешь, у нас она уже определена и сложилась. И действительно, очень. Ты правильно сразу задал вопрос: насколько мои ценности попадают в эту корпкультуру, оно все органично, поэтому оно и транслируется, знаешь, не лозунгами на стене, а ежедневными своими Они формализованы свои ценности. А То есть ценности. это первые люди. Люди, эффективность, честность. Угу. И решительность. Ух ты! Честность – это вообще финская национальная фишка, ну даже фишка, наверное, плохое слово для Нормально. этого, да? Понятно. Ну потому что они это воспитывают с детства в своих детях. Это выражается в том, что коррумпированность в Финляндии самая низкая во всем мире. Я тебе приведу другой пример. Мы когда внедряли к ценности в одной компании, там тоже выбрали ценность угу. – честность. И мы когда начали разговаривать с людьми, я говорю: «Вот ценность честность». Он говорит, Слушайте, ну вот смотрите, вот пример вам, Вот у нас кстати, здесь лампа лежит, да, она нет. очень хорошо показывает, может быть, ты в детстве тоже иногда делала такое. Я иногда, когда мне надо было что-то сделать, я брал один листочек, второй на просвет, там обводил. Да-да-да. Мы да, да, да, да. да, с тобой еще эти, как называют, в общем, динозавры. Так вот, а иногда нужно будет срочно, например, сделать акт или договор, а живой подписи клиента нет. На окно, и... В бухгалтерию Они говорят, так так же это же быстро это же безопасно мы говорим а если у нас теперь ценность честность то это вообще возможно и тогда люди начинают задумываться и на самом деле появляются очень простые примеры которые показывают что вообще можно а что нельзя ведь ценности это на самом деле это поведение вот Расскажи может быть, два, два слова про основателей вообще, кто заложил эти ценности в компании и как они поддерживаются, кем вот сегодня. Вообще угу. история семьи, может быть, как-то основателей. Да, все началось давно, еще 70 лет назад. Братья Кемпи основали такую небольшую компанию, которая занималась тогда даже еще не сварочным оборудованием, а это, было после, это были послевоенные годы, и они занимались, ну вот, всем, что нужно в хозяйстве, там, разные тележки, бетонные и вот для изготовления таких хозяйственных, можно сказать, предметов им нужна была сварка самим и они этот поэтому для собственных нужд этот сварочный аппарат какой-то такой самый простой придумали можно сказать на коленке ага. и стали им вот в своем производстве пользоваться это увидели соседи сказали я тоже хочу такой и дальше дальше по сарафанному радио в конце концов они забросили свои какие-то тележки и бетонные мешалки, а начали заниматься производством сварочного оборудования и вот с такого гаражного производства сейчас прошла трансформация в большой огромный завод такой лучше вот настоящие потомки, вот угу. основатели, они до сих пор в управлении. Конечно, третье поколение семьи да, и им кемпи. принадлежит доля как да, управляющая. Да. Да, и они, мало того, они активно в управлении. Сейчас это Тереза Кемпива, сама председатель совета директоров, и ее брат Анти Кемпи. Они очень активны в управлении. Они возглавляют компанию, они же являются и акционерами. А вот э, из последних заявлений, да, вот современных руководителей, прослеживаются ли ценности вот в том, что они говорят? Ну, конечно. Это вот про людей мы уже говорили, и можем повторить еще раз, бизнес – это между людьми, и наша задача сделать так, чтобы решить все вопросы максимально эффективно и помочь в этом. Тогда вопрос, какова роль руководителей высшего звена для того, чтобы в компании ценности стали неотъемлемой частью жизни коллектива? Ты понимаешь, у нас есть еще одно хорошее высказывание в управленческом именно таком сегменте – leading by example, то есть управляя своим собственным примером. Поэтому своим отношением, своим поведением, своими… Действиями, своими презентациями, своим участием в тех совещаниях, в которых мы проводим вместе, они задают тот уровень, и те ценности, и как они реализованы, и как они должны быть дальше. И они спускаются ниже, ниже. Ты просто берешь, и ты знаешь, это вот как с детьми. Дети все равно копируют родителей неосознанно, их поведение. И здесь ровно то же самое. Мы кто-то осознанно, кто-то, может быть, неосознанно, но подстраивается под это дело и тоже в себя берет и дальше транслирует. Про детей это вообще отдельная тема. Я, да. кстати, недавно был очень удивлен. Мы как-то с сыном очень откровенно поговорили, и его взгляд на нашу семью он кардинально отличается от тем, что мы с женой думаем об этом. А -а -а. Вот нам пришлось так серьезно скорректировать какие моменты. Так что коллеги иногда стоит об этом спросить. И все же ты находишься, как бы, знаешь, в таком интересном положении. Есть управление, ну, есть как бы да. головной офис, да, там есть вот задающие ценности, вещи uh -huh. ты и uh -huh. страна. Yeah. Вот ты на себе ощущаешь влияние ценностей, руководства? Насколько они с тобой, общаясь, транслируют тебе это? Конечно, и именно поэтому я здесь работаю, потому что мне это очень органично и очень комфортно, и эти ценности, ценности компании с моими личными ценностями очень здорово перекликаются, поэтому здесь вот прям Okay. А Падание. вот leading by example – это просто слова или э, у вас, я уверен, наверное, я не знаю, я сейчас спрошу сначала, да? может быть, тоже есть какая-то система оценки друг друга, там годовая или какая-то, KPI или там, 360. Есть ли какой-то элемент, который оценивает, в соответствии с ценностями ты вообще живешь, управляешь ли ты этими процессами и является ли это каким-то моментом, который определяет твой и доход в том числе? Но ты знаешь, в моих KPI нет таких общих Понятий. Угу. Там все очень четко, там все цифры, продажи, доходы, продажи доходы, маржа, дебиторка, выполнение разных показателей по каналам продаж, по продукции и так далее. Там разная такая система. Вот. Поэтому эти ценности, они, наверное, знаешь, как встроенная функция. Потому что если человек не в ладу с этими ценностями, то либо он уходит потом, сам, ему что-то как-то не нравится, ну, либо с ним как-то А были прощаются. такие случаи в твоей карьере, или, ну, не обязательно, может быть, в Кенне, угу. или вообще, когда да вы расставались людьми, когда они совпадают с ценностями. Были. Вот, без фамилии, без имен, Вот как это возникло, и что появилась причиной, и как вы расставались, и понял ли человек? А, ну, ты знаешь, это такой очень тонкий момент, потому а -а -а. что можно быть очень крутым профессионалом, но при этом вот не разделять, например, эту ценность, что отношения это, – это важно, что люди – это важно, и это начинает давать сбой, то есть на одном профессионализме далеко не уедешь, должна быть вот эта вот еще часть, которую мы называем ценностями, поэтому происходит все равно вот сложно так работать и либо человек сам уходит либо с ним расстаешься вот э, я являюсь апологетом понятия управления по ценностям в российских компаниях да угу. и мне часто критикуют ну неужели мы должны будем расстаться с профессионалом который лучше всех продает но не разделяет ценности в нашей компании и я говорю что вы знаете как бы это грустно не, не было сказано что если вы как руководитель провели красную черту что вот дальше мы живем по ценностям а это например там уважение, честность, да, люди, эффективность. Если нет, то рано или поздно этот человек сам поймет, что он здесь неэффективен. Не, не ну, ты знаешь, наверное, каждый руководитель сам определяет для себя и взвешивает степень риска и степень пользы от того, что в его команде такой человек. И, может быть, его устраивает такое дело, потому что я знаю, что есть такие так называемые звезды с большой короной на голове, uh -huh. которые позволяют себе там, наплевательски как-то относиться к окружающим и требуют к себе каких-то исключительных таких вот элементов, знаков Уважения, я, конечно, против этого. Мне больше нравится, когда все-таки все органично. И лояльность, то бишь ценности эти, и результативность. Потому что, с моей точки зрения, вот мы к вопросу эффективности, если опять uh -huh. подойдем, эффективный сотрудник это высокопрофессиональный сотрудник, умноженное на вот комплекс всех этих ценностей лояльности можно назвать там не знаю высокий эмоциональный интеллект как угодно, там много разных таких можно дать определений то есть это как два крыла без которых вы как-то меряете лояльность и вовлеченность у себя в компании у нас проходит ежегодный опрос оценки степени удовлетворенности персонала вот если динамику посмотреть его какого у нас стабильно высокие оценки всегда вы самые высокие результаты именно в Кемпи России меня даже моевинский Коллеги спрашивают Евгения, что ты с ними делаешь? Почему у тебя всегда такие высокие результаты? У тебя выше лояльность даже, чем, например, в Финляндии. Хотя мы, собственно говоря, тут самое главное, в большом еще. Слушай, но у меня тогда вопрос: что ты с ними делаешь? Давай вот сейчас нашу программу смотрят по всей России и в крупных городах и, ну, и, наверное, во всем мире, где по русски могут понимать, да? Вот небольшая компания в каком-нибудь провинциальном городе, я, я, я, я, я, к счастью, имею возможность видеть, как живут регионы, и могу тебе сказать, что они, к сожалению, лишены внимания. Угу. Вот недавно был форум в Ярославле «Бизнес в прибыль», и коллеги, вот предприниматели задавали простые вопросы, казалось бы, на которые ну, настолько уже полно ответов, угу. а для них это важно. Видимо, не все каналы коммуникации работают. Ты говоришь, тем более, что ты ведёшь, там мини-МБА для ожечья. Вот давай по шагам. Вот Сколько ты шагов нам предложишь, как руководителю создать эффективную команду? Погнали! Угу. Ну, маленький комментарий. Я сейчас хочу сказать, что в регионах э, не так все плохо, уже ситуация начинает да. меняться. Да но. И, э, да, но. Но, тем не менее, э, никогда много не будет, лишнего не будет, да, это сказать. Ну, смотри, для меня первое, что важно, все-таки начать с таких э, банальных, может быть, вещей орг-вопросов, uh -huh. то есть должна быть и орг-структура правильно выстроена, и люди на своих местах определены, кто за что отвечает. Это основа… Так, тогда чуть-чуть выше да. зайдем. Должны быть понимание бизнес-процессов, которые выкладываются в структуру, и конечно. мы тогда сформируем требования для каждой должности. Конечно, первое, конечно. Нужно... Ну, если начать еще выше, uh -huh. то все таки должна быть какая-то цель. Цель. У собственника э, компании он должен понимать, uh -huh. что он хочет получить на выходе лет через 15, например, uh -huh. и разложить, и это там через 10, через 5, а потом еще пошагово, год, два, три. И понимать, как он, какие ему нужны ресурсы для того, чтобы к этой цели, которая там, на 15 лет он себе поставил, прийти. Okay. И потом уже мы ее раскладываем. Да, нам нужна такая-то структура, нам нужны какие-то люди. И может быть, на начальном этапе мы не закроем всю эту структуру, и, может быть, на Им начальном этапе. И не например. нужно, да. Ты не будешь, там, пока у тебя еще только-только бизнес начинается, там брать э, директора по производству, директора по качеству, директора там, по персоналу, но надо понимать, что эти все равно функции кто-то должен okay, решать. Структура, так, структура люди, люди. Найм, да, получается? Найм. Как проводить собеседование? Вот как ц... выявлять людей? Общаться нужно, понимаешь, и не только, наверное, на профессиональные темы. Потому что, как мы, вот мое стойкое убеждение, что профессионализм это хорошо, но для этого нам еще надо, чтобы люди были созвучны нашим Эти ценностям. Ты на я много разных задаю вопросов, но в основном такие, скажем, вопросы более которые позволяют зайти но ты поглубже. На на да я не мучим, просто общаемся. То есть, мы решили, например, все вопросы, связанные с профессиональной областью. И дальше я задаю вопросы такие: Ну, например, три ваших достижения. Причем, человек, он. Сам решает, о чем ему поговорить: про достижения в работе или, в личной, или в личной жизни. Или он расскажет, что он залез на гору Килиманджаро, например. Для меня это тоже серьезно. Открутить -то. обратно можно будет много в этом человеке, Вот именно, это да. Сказала. А можно спросить: а что вам помогло? А что, а что, и, и дальше мы там как-то эту тему развиваем. Угу. На самом деле это такой достаточно типовой то вопрос есть, вроде бы. Важный вопрос, коллеги, да. когда вы проводите совсем не просто говорите о продажах или о производстве, спрашивайте о жизни, да, об да. отношениях людей к таким волнующим, казалось бы, всех остальных вопросам. Я задаю вопросы о ваших каких-то неудачах, об mm -hmm. этом, конечно, люди редко говорят mm -hmm. или выдают какие-то заготовленные истории, но если человек попадется искренне, а искренность я люблю, то на эту тему тоже можно поговорить, и ты знаешь, чтобы их вдохновить на то чтобы они какие-то такие сделали может быть признание я свои рассказываю то есть ты не стесняюсь конечно рассказываешь а о своих у меня там. бывали тоже да и они такие уже можно сказать официально вообще признанные поэтому я рассказываю что вот был такой такой пример вот расскажите было ли у вас в жизни там какие-то аналогичные ситуации как вариант дальше еще мне ну если вот обстановка складывается, что мы можем поговорить так глубоко, я могу спросить, если это, если есть у человека семья, если есть у него дети, то как он воспитывает детей, угу. какие у него вот эти ценности, которые он хочет передать своим детям, и как он, как он это делает. Это тоже очень большая такая тема для разговора. Это не просто большая тема, это вообще огромная тема. Да, и вот по таким вот моментам складывается уже какой-то портрет. Ок, поговорили, дальше, шаг три. да. При, взяли на работу профессионального, адекватного, с нужными нам ценностями человека. Дальше нам его быстро нужно ввести в курс дела. Желательно, чтобы была какая-то готовая инструкция. Можно видеоинструкцию сейчас делать, самому написать, записать То есть ее, что дать. Что нужно человеку делать, да. чтобы он максимально чтобы он быстро. Стал максимально быстро. К да. да. И угу. желательно еще даже иметь у себя в компании вот, описание всех бизнес-процессов, но в очень наглядной, простой форме. Угу. Вообще желательно в виде картинки, чтобы он понимал по какому вопросу, куда, чего. Ему бежать, и как это. Вот я сейчас на самом деле нахожусь на этом этапе. Я стараюсь себе вот это вот регламентировать. Да, потому что у меня очень много разных регламентов, а я хочу сделать, чтобы все было. Чтобы все было наглядно. тебе в помощь. Да. Так что вот я этим сейчас занимаюсь. И дальше нам нужно человеку поставить цели, задачи, с ним спланировать его работу, какие ему нужны ресурсы и что еще. Определить его KPI, собственно. Ключевые Всё? показатели эффективности. На этом работа с командой закончилась? Ну нет, конечно. А что дальше? Через какое-то время, допустим, через полгода, мы снова встречаемся и опять же разговариваем. А что за полгода сделано, надо что с ним сделать? Ну, безусловно. Вообще желательно встретиться еще, если вот только мы говорим о новом uh -huh. сотруднике, то где-то через месяц и посмотреть, что у него получилось, что не получилось, хватает ресурсов, не хватает, какие впечатления, как вообще идет работа, обязательно. Ну и, в принципе, у нас же испытательный срок в принципе, существует. Это тоже важно? Это тоже важно, да. Поэтому, а вот угу. эм, как ты считаешь, насколько полезно бывает прикрепить какого-то более опытного наставника? Сотрудника. Вот наставника. это прямо да? очень хорошая тема, которая у нас была всегда в советское время, и сейчас, ты не поверишь, я ровно так и сделала, когда вот ко мне пришли два новых э, человека, они каждый получили своего собственного наставника Класс. на вот такой на первоначальный период. Окей, значит, да. э, шаг 5 – это испытательный срок. Да. Бывает такое, что люди не проходят? У меня не было. Ну, а вообще, в вот, принципе, ты, наверное, вот бывает. Ты говоришь, ты же с девочками встречаешься. Но не все же, не у всех же, вот ну, во всей стране люди все проходят. Как правильно уволить человека, не обидев, а вот расстаться, но по-доброму, как бы. Да, это, конечно, тоже очень тонкий момент и очень важный. Понимаешь, увольнение, с моей точки зрения, тоже должно быть честным и обоснованным. Угу. Поэтому э, нам нужны те цели и задачи, которые мы ставим сотруднику. И если мы видим, что они объективно не выполнены, мы его приглашаем. И говорим, вот смотри, вот твои были задачи, вот сейчас Но мы нет, сюда там, не, не срока А ему там. Ну, помогаем ему. Если видим, что динамика не Конечно, нет, да? и мы его предупреждаем, что если вот мы все-таки сюда не придем, куда нам нужно прийти, то нам придется расстаться. А бывает такое, что человек сам говорит: вы знаете, я поработал, понял, что вот мне здесь не нравится, хочу уйти. Как ты думаешь, ну конечно, как бывает. Надо, как надо Нормально Тоже да, отпустить да? спокойно и ради Бога, конечно. Угу, угу. А зачем? Все должно быть по любви. То есть ведь на самом деле, как часто показывают, люди, уходящие из компании, они могут, а, вернуться, б, они могут кого-то порекомендовать, а если он уходит с негативом, он очень много, скажем так, может негатива унести. Конечно, нам нужно этот негатив вообще минимизировать и желательно даже, если расстаешься с человеком, то все-таки расставаться по доброму и найти в себе силы и возможность его поблагодарить потому что ну точно есть за что вот что-нибудь найдется в, в любом случае, случае да. за что поблагодарить да окей okay. шаг 6 испытательный срок закончен, вот уже все вот они уже работают что с ними делать дальше чтобы это стало командой для меня очень важно, чтобы люди работали самостоятельно и ответственно. Поэтому uh -huh. я, по сути дела, им сразу об этом объявляю и говорю, что у тебя есть вот такая-то ответственность, ты имеешь какие-то полномочия принимать какие-то решения. Опять же, чтобы по пустякам, по каким-то мелочам тебя не отвлекали, не дергали от решение важных стратегических задач. И это тоже своего рода испытание, как человек пройдет как он будет справляться с теми вопросами, которые у него появятся. Будет ли он действительно самостоятельно и ответственно к этому относиться, и их решать, и брать на себя такую ответственность, или нет. Вот мне удалось скомплектовать такую команду, которая действительно и высокие профессионалы, и очень ответственный, и очень самостоятельный. Знаешь, очень похоже на прототип. Вот сегодня мы говорим много о разных типах организаций, да? и вот самоуправляемая а, организация бирюзовывая да, это, конечно, далеко, да, все-таки у вас иерархия, да, и ты руководитель, и безусловно, ты являешься тем человеком, который все определяет, подписывает, и так далее. Но при очень высокой степени ответственности и делегировании, руководитель может практически делегирует все кроме самых важных стратегических задач и тогда действительно команда начинает жить самоуправляемой стиль возможно и как раз знаешь очень интересно что даже не про бирюзовую организацию но когда именно команда проводит собеседования финальные и принимает решение по человеку брать его или нет берет его на поруки как помнишь раньше было mm -hmm. да вот предлагает варианты мотивации или а, даже наоборот выступает с инициативой там поднять кому-то зарплату вот что-то подобное встречается в вашем, в вашем коллективе. Да, у нас, конечно, есть. И практически я так все вопросы, самые, ну, вот любые, даже самые интересные, которые, казалось бы, хочется самой решить, я их тоже стараюсь делегировать. И, ну, ты понимаешь, я вот хочу сказать, что, наверное, в России все-таки сказать, что у нас тотально скоро будет будущее трудно, таких вот трудно. самоорганизованных компаний, и тем более бирюзовых это, это наверное, вряд ли. Потому что все равно, мне кажется, Руководитель, он должен помимо того, что решать стратегические какие-то задачи, он еще должен энергию давать. Если он не будет выливать вот эту вот свою какую-то энергию в коллектив и в бизнес, то оно все так вот может идти ровненько, гладенько какое-то время потом. Ну, Парь. наверное, это может быть отчасти связано с историей, да, вот, ну, все-таки мы там прожили много лет под татаро-монголским Иго, и вот что у нас там должен быть как то там князья и так далее, там царь, там, ну, в общем, все остальное. Но это пусть останется в истории. Мне кажется, каждая организация имеет право создать... Ту структуру управления которая максимально эффективно конкретно для этой компании и если ты делегировала все и приходишь на работу только условно для того чтобы их морально поддержать а процесс идет и им нужно твое мнение только по самым важным там действительно да. глобальным вопросам то мне кажется это как раз прекрасно когда у тебя есть возможность подумать и о корпоративной культуре и о стратегии в целом и заняться какими-то такими вещами на которые у большинства руководителей просто физически не хватает времени Время нашей программы колоссально быстро проскочило. И ты даже не поверишь, что у нас осталось две минуты. Даже не верится. Что бы ты, как секреты своей успешной деятельности как генерального директора, могла бы поделиться не только с девушками, директорами или угу. предпринимателями, но и с мужчинами, такими, знаешь, там унисекс-рецепты управления в России? Но мне кажется, что действительно очень важно, во-первых, хвалить людей. Угу. Делегировать и давать им такие вкусные интересные задачи, потому что это очень хорошая школа для сотрудников. Это вот не надо посылать куда-то на MBA и так далее. Они за счет того, что решают сложные задачи, очень здорово сами развиваются. Поэтому поощрять это всячески. И создавать у себя такие команды самостоятельных ответственных сотрудников вам будет с ними очень легко. И, конечно, честность это все-таки вот тоже тот инструмент, который помогает максимально быстро прийти в ту точку, в которую надо. Чтобы не ходить вокруг до да около, а вот прямо сказать, как оно есть. Ну и действовать решительно. Круто! Вот, знаешь, сейчас решительно запишу. Сегодня чудесное время. Мало того, что оно чудесное, что скоро Рождество католическое, да? это тоже как большой праздник. Там. Ну, у нас бы тоже было Рождество в этот день, просто мы на 13 дней съехали да. во время Тебринской революции, и наше бы Рождество было бы то же самое. Здесь Новый год, когда ставят планы, идеи. Вот самую главную, важную цель для себя, как гениального директора, на 20-й год говори, а мы потом через год спросим, получилось у тебя достичь или нет. Но у меня уже поставлены все задачи от моего высшего руководства. И я хочу себе пожелать и своей команде пожелать выполнить все эти амбициозные задачи. Вот это будет очень круто. Супер. Но ну, назови какую-нибудь самую главную. Ну, пусть это будет коммерческая тайна. Ну, ладно, хорошо. Коллеги, это было прекрасное завершение 2019 года. Мы идем с уверенностью в 2020 год, и я вам обещаю, что в следующем году в нашей студии будут не менее интересные спикеры, и мы продолжим изучение темы развития, трансформации корпоративных культур, управления на основе ценностей, создания команд, и... Самое главное понимание человеком, а руководитель в прежде всего, человек самого себя для того, чтобы быть успешным руководителем. Желаем вам всего самого лучшего, успеха в бизнесе и достижения самых заветных целей. Спасибо большое, Евгений, большое тебе спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом всех благ. С наступающим. Удачи. До свидания. До свидания.